Посмотрите, в небольшом коллективе все прозрачно. Люди всегда держат руку на пульсе. И если начальник захочет снизить расходы, он будет вынужден это сделать с в ущерб сотрудникам.